И если он твой, он будет с тобой всегда. Независимо от обстоятельств, времени суток или наличия проблем. Он будет выбирать тебя, кто бы ни был тебе противопоставлен. Дело не в благородстве. Понимаешь, если он действительно твой, он просто без тебя не сможет. Сам